Всем привет, с вами Артем Артемьев, Масло Масляное Но сегодня вот такой день, хорошая, хорошая погода, чуть-чуть пасмурно Сейчас решил съездить в автосервис Немножко далековато он находится, 60 километров Проверить свой старенький автомобиль Сейчас он находится на реставрации Съездим, посмотрим на каком он этапе, что происходит вообще с ним И... Посмотрим, как его будут красить вот, а, Как-то вот так сегодня проведу день до малярки здесь такой товарищ Андрей Саня, Саня. они здесь делают мою старушку вот она полностью все что было все косячки все что пострадало в принципе туда и работы то не так уж и много было по кузову но они сделали ее идеально Поэтому, у кого появится желание в будущем ее забрать себе, смотрите, как все они дотошны. Каждый уголок. Пороги, кстати, вот после Питера пороги немного пострадали. Сделано очень... Ну, не знаю, мне нравится. Как там у... вы посмотрите, но ну, пороги мне понравились. Сейчас вот они уже ее укрывают. На укрывает на покрасочку а внутри проема не это вот же сейчас вот здесь а. все освежаем потому что же здесь битое крыло было пор на арка да, да, все, да, все это восстанавливали. сейчас восстановим здесь проемчик переход ага. и все. ну то есть там только она рванная была конструкция кузова то есть ничего она в основном не пострадала да ну саня да а да, ну, чарушку проваривал Ре все это Ре восстанов... ребра ничего не пострадали только по касательно да. Ну, вот так вот зима занесло, блин. В принципе, один из лучших маляров, так сказать, в, на в народе, его рекомендуют. Хочешь сказать, рассказать про эту машину в процессе ее постройки, что было интересно, какие моменты процессе интересная была картина машина была в целом запущена так скажем а мы решили вторую жизнь просто но здесь была ситуация как раз таки да ребята еще раз скажу что эта машина покупалась как временная мы ее в сентябре месяце покупали в наше то есть агентство как временную машину мы примерно представляли в каком она состоянии то что нужно будет ее действительно доводить до ума сейчас у нее еще проблемы с рулевой рейкой но буквально буквально Я еще отсниму Мы уже в Уфе договорились С нашими партнерами С Subaru сервиса Что они нам ее сделают Либо Subaru сервис Либо Toyota Club Ну в принципе вот такая вот Toyota я опять показываю Скоро у нас на очереди Subaru Subaru Outback Там у нас уже ей будет заниматься Клуб субаристов Ну и соответственно по кузову Скорее всего снова Андрей будет ну, в принципе, вот и все. Побывали в малярке, посмотрели, что происходит с машиной. Сейчас они ее уже заканчивают, завтра будут собирать, ну, там, дальше посмотрим. Сейчас буду возвращаться в город. Ну, а все остальное покажу в следующих видео. С вами был Артем Артемьев, масло масляное. И, короче, что-то я по горочке пробежался дышать тяжело.